Всем привет! Мы пошли, Ничего. А? Ничего да? Мы это Пое... Пое... поехали это вот темнее кушать вот, с мамой. Мы я и папа и мама. Папа там вот смотрит кибы. Он кипы там. Я уплыла и ощущаю, короче, короче, мы вот столько собрали, а мама еще вот столько собрала, Сопивает. Как какие грибочки собрал? здесь? Какие? Подосиновики и в быки, как я не умею, а как китайская, потосиканы. нормально снимай, а Ладно, короче, ага, вот, вот она мама. Мама вся в ягодах. Ага, и хорошо сопевает, это, это кстати, мы с мамой соплали, но мама это все сама. А как сама? Ты тоже помогала? Ну там да, немножко только помогала. Ну, немножко. Я у Мины кепки только. У меня машине осталось. Я просто свою потеряла. Нормально держись, там. прямо. И не тряси, ладно? Mm. Земляники много нынче, крупная. Ну вот. Мама. Папа там. А... Вот далеко. Куда он приехал? Суп Клепной суп да. Очень много папок кипов сопровал В лесу, да Ну, еще это Были пепперёшевики Какие-то другие есть Еще Еще, кстати, у меня все Комалы Мушки такие-то Кого и это? Что еще сказать? Ладно. Ского мы перейдем домой, когда папа приедет, нас оперет. Да, угу. мама? Пусть грибы собирает, еще землянику надо собрать полный. А -а -а. Еще это. А ты заставим его землянику собирать. Пока не соберем. Здесь земляники очень много. Папа Таши. Папа Таши. Крупная. Клупная. Вот еще крупная. Такая есть. Вот она. Мультша земляника хорошая. Угу. А приятно собирать ее. Да. Не как в том году. Сухая была. Кушно, шосно, и что, угодно. Да блин, а Морки, может... я, я это со мной, а я там со мной. И вот еще. Мама уже один раз собрала, скажи. Мама уже один раз собрала. Кем мы кушали? А с молоком. С молоком Только пиш меня, она меня собрала. А? Без меня уже плавала, да? У тебя ездила, да? Да, потому что я очень прошла, прошла, Я просто ночью сегодня по, это, спала. Спрошно. Опять утва уже я проснулась. Как, мама, скажи это у меня? Да, правильно. В пять утра уже Динара проснулась у нас. Как ваша... Ну, мама, папа, папа собирается, да, я с вами говорю. Ага, ведь вы ведь обещали. Мы, думали, мы, тебя не будем. мы А что? Так, что я, я и Все кстати, уютно. Сейчас, кстати, не поспокойтесь. И... И... Такие еще это как эти колокольчики здесь есть. Романские колокольчики. К вот они. Колокольчики красивенькие. Очень красивые мне больше. Ломаю. Я нарисую дома их, да. И я нарисую. Только надо взять это. Я вот, всего, чтобы нарисовать их, и на следующий день я рисунок повышу шута, чтобы дух леса это, кстати, есть дух леса, чтобы духа это леса, был... да? ага, надо подарить, чтобы он увидел и светозик сюда велнуть нам ягодки, а Динара картинку нарисует Ага Ты прямо держи, ты куда снимаешь? Я у прямо держу Короче, я сюда положу Это пока Листочки Я у вас для такого черрия Сейчас Даш, покажу какая Топлина Вот Точно Я у меня детки Ой, кого то дела. Сейчас придут, а мы сейчас все я... Это все Это мне не оставим. это моя, это майонезное ведерко к себе унеси пока. Не мешает Атония. Здесь нет вообще. Я еще не собиралась. здесь. мы муша сопвали. А вот. Мама у меня такое мое видео, Я, короче, буду сидеть и видео смотреть. Всем пока. Ну не видео, а и кусяки, тик ток. Все буду смотреть. Всем пока. Мужику-то кромка не решал ключать. Вот они. И к маме едут. А, один мальчик. А, этот, сосед наш. Димкин, это, с Димой общается. Вот он. Тут, ну, это, он не близко. Ну, он кромка включил. Он собирает ягоды, он катается. просто. Молодежь же сейчас. Нет. Они не хотят собрать ягоды, лень. Они только покупают. Походу. О -о -о. Что я тебе такое сказал? А что? У них растёт своя. Может, у них свои? Таких нету? Все есть свое. Есть малина у, у, у всех. Зачем им это, ягоды другие? Зачем они собирают, если у них есть? А зачем мы собираем, если у нас тоже есть? Просто мама захотела, да, собирать? Да. А другие не хотят походить. Я куда снимаешься? Здесь, здесь. Все. Я уже устала Я уже устал, что буду снимать. Я так буду снимать, мам. а А, надо М -м. Куда иду И вот так вот я у вас скрою Здесь нет Я пора иду здесь буду Ладно, выключи камеру Все, снимаешь, не знаю куда yes. Я снимаю, уж это тебя. Потому это... Это тройка это да? Да, поп... Папа, ну попробуй найти и попробуй, они очень вкусные. Поговорю, мама, вообще, нога сопровала уже. Я ощущаю, да? я не специальна. Я тут, я люблю Только это у меня здесь нет Ну, лесу, кстати, я плываю. Я плываю, лесу. Я плываю, лесу. Пап, я, кстати, пыла влюшу, кстати, какие-то, два ваших mm. Угу. Прикольно, кстати, пыла влюшу mm. Ладно. Пойду на лесанку. Это то здесь дух леса. Вот сам, вот сам лес. Короче, он ведет, ведет, ведет. Там, короче, заканчивается. Леоги, а я там ее это кукуша. Ты Это символю веку выжать А я потихоньку хочешь здесь. Я буду смотреть какие-то. А чё они тебе Просто в двух езжах. Кво? Много кустил. Очень классно. Дух леса. Леса там много. Ну что, тебя леша, видишь? Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Слушай. Смотрите, друзья, сколько набрали. Да, <с <с смотрите, сколько набрали. О, почти 5 литров. Только не уронил аккуратно. Вот. Очень много земляники. Андрей, смотрите, каких нашел. Подосиновиков. Подберезовиков. Вот это самый большой. Да, офигенный там у него. Там очень сколько штук 6, наверное, подосиновиков. Это жарить под березовики. знаешь как вкусно. А под сейчас суп сварим, со сметаной будем кушать. Офигенно вкусно. Не ломай. Под Так, ну короче, друзья, вот собрал Андрей, папа у нас хорошие грибочки, пока мы здесь и пришел Очень и еще много. собрал. Подожди, еще собрал, нам земле не помог. Да, Динара? Угу. Очень много он помог. Сама это все, смотри, ваш И со мной. О! К нам упали. О, красота. Ну все, теперь фотосессию секунд чуть-чуть сделаем, да? Все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Где? Вон, вон. Ой, бежит, бежит, правда, правда. Где? Где? Вон, он, да побежал, побежал вон, Друзья, мы дома. А, сейчас разбираюсь с грибами. И, <coughs> короче, это я на суп ножки. Чуть супец сварю, бленчик хочу. Это на, с картошкой пожарю. Это, это у нас красноголовики, а, то есть под осиновики и, и, и, чисто остались, смотрите. И хорошенькие под березовики. Я, наверное, думаю... Думаю, я короче так. Я это все накрошу и в морозилку добавлю. Но, наверное, подосиновики я еще в суп добавлю. Вкуснюшки будут, они такие тверденькие, их морозилку самый самолет будет. Ну вот, а эти шляпки, которые подтвердят, тоже оставлю, а помягче накрошу на суп тоже. Короче. Чуть-чуть решила суп сварить, оказывается. Ну, что у нас здесь хватает? И на поджарку выйдет много. У меня руки-то... И на суп, и вот еще морозилку. Вот так у меня Андрей собрал сегодня грибочков. Ну вот, друзья, смотрите, у нас земляничку кушают. Землянику сейчас в холодильник я обратно поставлю. Так, уже майонезное ведерко со стаканчиками съели они. Вторая порция у них молоко холодненькое с холодильника. Свое домашнее. Вкусно, да? Кисло. Сладковато кислое, -кисло да? Кислое вкусно. Кислое вкусно. Сейчас я еще э, засахарю и в морозилку поставлю. Очень Конечно, зимой. Еще как? С творогом. А из кефира. Мама помыла их. Да? Линарка помогла еще мыть по одному разу. А, а, я, а я, кушать готовлю все, все кушать готовлю, все. приготовила хорошую сейчас, посмотрим. а ну ладно покажу покажу